Это опять ты? Нет, это не я, это мама Вы знаете, вообще-то я добрый, ласковый, такой уравновешенный Но иногда у меня бывают приступы ярости И как часто они бывают? Не зли